Я даже не нажала, а думала снимала Я пропустила Давай съемками займешься ты, а я не Смотри Приехал, молодец. Дмитрий Алексеевич, Леонид Семенов, Дмитрий Не ты Давид. Here sure. we go.